Навигатор, видеорегистратор, камера заднего вида, интернет в машине, фильмы, игры, музыка. Установи зеркало PrimeX 108 на андроиде на свой автомобиль и все эти функции сделают твою поездку безопасной и интересной. Переходи на сайт и узнавай детали.